Джохан, хр хр Друзья, хочу Фуха. вас заранее предупредить, у кого аллергия на мой дебильный смех, вот в этом ролике его обилие. Нам было слишком весело, и мы придурки, и два этих фактора, и пиздеи. Да, кстати, друзья, ссылка на сам проект будет в описании к видео, поэтому чекайте. Ладно, хорошо, хорошо, у меня была. Это а Затем... как рекламный ролик, по сути. Я как? хочу попробовать ее резолюцию. В принципе, она не очень легкая, не очень сложная. Она как бы это... ушел он бесплатное, но там блин, донат еще. Ну, короче, сейчас увидишь. Вроде но как. Если ты попытаешься сделать огромный елдак, ты никого не удивишь. Ты... Что? Что это, блядь? Серпал звучи, кто... блядь. Сразу никого не удивишь. Сейчас я объясню все функции, которые у меня есть. Мы остались вдвоем, чтобы ты понимал, тут типы ливнули в ужасе. Да, да, да, да. <рых> Кстати, так, во-первых, первое, что ты должен знать, это у меня очень много функциональной яички. Ого! Да. Обрати внимание, на задней части моего ползучего болта есть две пушки. Но проблема в том, что не могу стоять вперед, потому что если риск попасть по болту. По самому болту. Да. Это. это первое. Такая каша. А, второе то, что они еще также охлаждают и одновременно ускоряют. Короче, функций крайне много и все очень важные. О, -о, -о что это за детали, блядь? Ну, в общем, да. теперь я ползу... вот такие детали нашел. Давай, тогда начинаем нашу битву. Поехали. Я сейчас твою боль, ты видел? не Ой, яйцо! Яйцо, Подожди, дай мне шанс. Дай мне шанс. А, Эр, стой, стой, отпусти! Я не заметил этого. стой! Отпусти! Да, блядь! Сука, блядь! Ага! Не, Свою не стреляй. Своей жалкости. Все ты меня не найдешь. Серьезно. Я тебя на месте ровно. Видишь, это огромное, а он может быть не стреляет. Ну что ты хочешь сделать очень мощно. Что ты хочешь сделать? Просто-просто <свят> <свят> в стену так вдавил. Посмотри, пожалуйста, 49,5 недотименных оттенков от гиперболоида. Смотри план. Посмотрим. Ч ты так сторони? Прям еле ползет. даже. Ну смотри, вторая машина у меня более технологичная, чем первая. Ты что я умею это пуляться из задницы? Да. Ну что ещё? Пуляю из задницы! Уже лечу. Ошибочка. Ошибочка. Промах. Попадание. Попадание. Ну да. ты меня даже не подсрав. А вот я. А не вот загорелись. Ты знаешь, что я проблема? Я буду тебя просто брить. Жалкая тварь. Мне такая очень жалкая. Дай мне развернуться только. Камила. Опять развалился. Встань с... передо мной, тварь. Боишься меня, да? Я ничего не бояться. Сой, <реш> какой <реш> страшный, какой страшный. <реш> О, стат борьба. Ты Как ты уся жизнь? Да заткнись. О, как он туда подключил. Как он Я вообще там поворачивался, да, непонятно. Его же там все <реш> оторвали. Ссёте, сюда. Нашу точку. Объединяемся? Да. Это твоя бочка катится, блять, в мою сторону, сука. Кто это нахуй? А грызусь, ему. Кто это? Это я! Это я! Я думал, ты смотришь надо, как я его... Я не знаю, что это... зачем ты меня убьешь Тут ты Ты стоишь, ты ты ты ты стоишь, не стоишь, ты стоишь, ты стоишь, ты я разворачиваюсь, а, на я развороте, развороте чтобы... на развороте, на развороте, на развороте. Я пытаюсь у себя контролировать. Окей. Вот Я как-то вот тебя не доехал, блядь! Просто уклонился! Я упал на землю просто, Василёк, я лежу там сейчас. Отличный герой запустил. О, трамплин, трамплин. трамплин, смотри в небо, смотри в небо, смотри в небо. Нет, не надо, бля, пою жмётки пойти. Смотри в небо, смотри в небо. стрим ты идешь или нет? Я тебя не увидел, где ты? Ты видел меня? Я стрелял, я тебя увидел, ты Где ты? Постой. О Побегись! Да! Наконец-то успешный бросок! Ох ты, бля! А, да, разверну, Я развернусь, и буду там через мгновение. Хочешь, что ты меня Уходим! Аж Друзья, всем хеллоу. Думаю, ни для кого не секрет, не тайна, что ролик по крусаут рекламный, но от себя могу сказать, что игрушка реально очень крутая. Мне в нее действительно нравится играть. Просто огромная куча позитивных эмоций у меня после этой игры. И Реально очень кайфово играть вдвоем, а лучше еще даже больше компанию собирать. Мне такой жанр игры нравится, наверное, еще со времен флотаут, или как-то так игра называлась, где тоже были дерби на выживания. Но здесь другой уровень совершенно. Здесь самый смак, то, что ты можешь сам построить свою машину. И в игре реально огромное количество деталей, и в принципе все ограничивается твоей фантазией. Нужно на них заработать, поиграть какое-то время, получить детали и потом уже строить практически все, что угодно. Ребят, если вас смог заинтересовать этот проект, то ссылка на скачивание будет в описании. Ну, не знаю.